очень важна. Привет, Светик! С привет тебя <свят> <свят> да. у нас тут такие тучи, сейчас, мне кажется, ливанёт вообще, они не по-детски. Прям молния такая. <свят> Классно. Рассказываю, я немножечко поделилась своим пониманием про ценность себя, почему я считаю, почему вот, мы с тобой да, решили добавить эту тему в такую серию эфиров про автономию, потому что ценность она важна именно для самой автономии. А и как ее легко проверить, тоже я поделилась, вот то, что мы с тобой обсуждали. Попробуй прийти сам себе на прием и назначить да, цену. Да, да. оцени себя, просто вот возьми, оцени, и ты сможешь это чисто сделать только на автономии даже не настолько в сухих днях, именно в состоянии автономии ты создаешь Состояние, да, я бы хотела тут отметить очень важный момент, что люди очень часто путают автономию и сухие дни. Да. То есть это абсолютно разное Состояние автономии это, — это внутреннее состояние, которое достигается не только на сухих днях, ребят. Сухие дни — это немножечко другое. То есть ты выходишь на другой уровень сознания, ты что-то как-то переосмысливаешь, потому что у тебя организм отдыхает от, от переваривания, если говорить простым языком. И ты, начинает у тебя именно приходить другая информация, которую ты раньше не допускал себе, даже восприятием своим. Поэтому автономия, именно да, состояние автономии — это никак не связано с сухими днями. Это именно состояние, и я, конечно, очень благодарна Кристине, когда я тут недавно мы созванивались с Кристиной, я говорю, слушай, говорю, ну я не могу назначить ценник, то есть мне люди говорят там, например, Свет, дай вот такую-то информацию, проведи консультацию, там сколько будет стоить, там еще что-то, я все время говорю «донейшн, донейшн». и я понимаю, что э, я я от сердца это говорю, и мне очень приятно людям помогать, если они действительно в этом нуждаются. И мне доставляет действительно колоссальное удовольствие, если мне потом пишут отзывы. Я, хотя не все их, конечно, выставляю в Инстаграм, нужно будет, наверное, все таки выставлять, чтобы люди видели, и, наверное, это как-то помогает им. Может быть, что-то, какой-то отклик они найдут, именно тот, который именно их внутренний отклик. Но тем не менее, я Кристине говорила, говорю, вот я понимаю, например, что я занимаюсь там недвижимостью, я четко знаю, какие у меня идут, какой андеррайдинг идет объекта, что я, за что я получаю денежные средства. Я выставляю ценник, у меня ценник не маленький, потому что у меня достаточно большой опыт в недвижимости, более 15 лет, я знаю подводные камни и так далее и тому подобное. И я могу спокойно выставлять тот ценник, за который ко мне люди идут. И они четко знают, что они получат за этот ценник. И я четко знаю. И мне абсолютно комфортно. А тут я как бы, когда меня спрашивают, например, про ту же автономию, а я понимаю, как бы у меня внутри в голове идет, что это не работа, это мо ⁇ осознание себя, это мо ⁇ там, ну хобби, если можно так сказать, это то, в чем я живу. То есть рассказать за деньги в какой пижаме я сплю ночью я, счит... я как бы считала что это абсурд а с другой стороны я понимаю я к Кристине говорю вот говорю, вплоть до того что на меня начинают обижаться люди то есть они мне например на себя тогда идет да потому что дисгармония внутренняя присутствует ты же отдаешь свою энергию отдаешь свое время тратишь свой потенциал, все таки ж, э, энергия, она имеет и плотность. Тело — это тоже энергия, да? Обязательно. Да, да это причем научно доказано, конечно. И когда мне люди пишут, например, свой вопрос в том же Инстаграме, да, то есть я его прочла, вопрос, думаю, сейчас отвечу, сейчас немножечко освобожусь там с детьми, с работой, и отвечу. И этот вопрос у меня больше не горит. И я настолько забегаюсь бывает, что я забываю просто отвечать не потому что там что-то вот такое, ну просто вот с детьми забегалась, потому что там то школа, слава богу сейчас каникулы начались, то тренировки, то еще что-то. И мне люди, мне уже два человека пишут, как бы Светлана, вы зазнались, вы не отвечаете на вопросы. Да. И мне а мне так неудобно стало. Я думаю, да как будет, как так-то? <с> а в результате получается, что да, я себя обесценила. То есть я как за работу... Я, да, да. Да. Угу. да, как за работу я за это деньги взять не смогла. Потому что я посчитала, что как бы я, может быть, не те знания могу дать. Может быть, ну, именно вот обесценила себя. И если я позволила самой себя обесценить себя, то, конечно же, и люди в ответ точно так же обесценивают меня. Да. И если бы я понимала, что это работа, именно то, что я могу свои знания передать за какой-то другой формат, то есть другой формат, который мне могут дать люди на сегодняшний день, это как бы, ну, то, что шуршит, да, грубо, грубо так скажем, вот. то я бы уже понимала, что я, например, говорю детям, Ребята, меня час не трогайте, я еще поработаю. То это одно. А когда люди, меня дети видят, что я просто сижу в телефоне, кому-то отвечаю, либо там разговариваю не по работе, то мне самой как бы немножечко неудобно. То есть я у них забрала время, то есть я у них забрала маму, с которой они могут пообщаться, кому-то ее дала на неравных абсолютно условиях, да? И получается, что и детям не уделила время, и люди, которые пришли у меня получить консультацию, как правило, без оплаты они не воспринимают то, они считают, что это э, дармовая информация, которая дается даром, которую можно получить хоть, ну, как, видимо, вот так вот, которые относятся не так скрупулезно, как бы которые платят за это деньги. Самое, что интересно, люди, которые не платят за это, они не могут полноценно принять. То есть, когда они не ценят, они не могут полноценно принять информацию. И у них происходит так вот просто пролетание мимо. Что-то было, что-то не было. И вроде как и осознание приходит, но оно не вовлекается в процесс и не дает максимальных результатов. Вот в чем все дело. Это уже 150 раз, понятно, на практиках, когда а, это так работает, да, то есть я себя не ценю, у меня тоже тот, тот же самый момент проходила, я себя не ценю, а, я себя отдала там, где я получаю максимум любви, максимум проработки своей, да, это тоже моя работа, скажем так, и отдала людям свою ценность, а, но за это ничего не взяла в ответ, то у людей происходит, вот они все поняли, но мне становятся тоже недовольны, потому что результаты нет. ну почему, Но ну все же, а люди, которые взрослые, адекватные и спокойно делятся, также обратно, да, даже на тот момент, когда у меня было стеснение относительно, и не было понимания, как это работает, они получали колоссальные, максимально высокие результаты от сказанного, считанные буквально вот часы, правда. Вот я в начале эфира рассказывала про девочку Юльку, которая ко мне пришла а, по своим делам. и Мы попробовали ей поправить таз. У нее проблема там, да, и она рассказала, поделилась. И у нее сразу был эффект, а, потому что здесь произошел взаимовыгодный бартер у нас с ней. вот. И я прям чувствовала, что мне нужно ей. Сама ей предложила. И, соответственно, я про... По, ну, Силы потратила, да, и в этот день 11 тысяч прилетело. Она, о, опачки, ты о, готова. Она говорит, у меня такого вообще, говорит, за последние там лет, год, там два, она сидит с мамочкой дома, не было. говорит, просто, говорит, зеленый свет кругом, кругом. Потому что, получается, я с душой, и с душой сама себе, не только к человеку, сама себе. То есть я открыта на все дороги. То есть открыта в космос, в Землю, не только вправо влево, вперед, назад во все ракурсы, то есть я свечусь без ограничений. Вот это и есть ценность себя, светиться во все ограничения и убирать эти страхи относительно обмена изобилия в плане шуршащего плана, потому что они любят текучесть, шуршащие денежки любят текучесть эту ценность по той причине, что это такая же энергия, и если она не течет, вам любой банкир скажет. Зачем вы держите деньги дома? Они к вам перестанут приходить, потому что их нужно класть, вкладывать, а неважно вкладывать куда, в труд, вкладывать в людей, это тоже ваш труд, это, это наша работа. Любой результат учителя, да, ученика, это его труд, это его отклик. Отклик чего? Ценности себя. Это ценность себя, когда есть ценность себя, идет максимальный результат. И эта потоковость, получается, увеличивается с каждым разом. И приходит отклик у энергии изобилия. Она начинает течь беспрерывно. Здесь есть очень такой маленький секрет ценности себя, ценности времени своего. Да-да-да, я с этим абсолютно согласна. <связано> потому что падает. я отследила еще такой момент, что у меня в один день две, две девочки попросились на консультацию. Говорит, Свет, говорит вот, ни, вот ничего не можем сделать, вот не выходит никак, не можем выйти на сухие дни. Uh -huh. И одна, как бы сразу же я сказала, я говорю, у меня времени нет. Она говорит, я могу только вот в это время. А я понимаю, что мне нужно ехать по своей работе в это время, и я, и я сразу же соотнесла, что для меня будет ценнее. Я понимаю, что моя работа, но отказать мне, вот ей было так неудобно, и я говорю, хорошо, говорю, консультация будет стоить столько-то. И выставляю ценник, в котором я была уверена, что она мне его не заплатит. И она говорит, я согласна, как бы, мне нравится ваш опыт, он мне резонирует, и я вижу там в Инстаграме, как вы себя ведете, как, чем вы занимаетесь, говорит, я готова. И я понимаю, что я откладываю эти, эти дела, то есть я переношу на другой день, потому что в этот день уже там не получить соответствующую справку по моей работе, и я ее консультирую, у нас консультация заняла ровно час, то есть она четко отследила время за, этот, за, то, э, за, за те деньги, которые она заплатила, четко отследила время, и я ей дала информацию такую, которую то есть я посчитала нужным дать именно в ее случае. И следом, через несколько часов, когда я была свободна, я уже заранее договорилась с другой девочкой, тоже у нее подобная ситуация. Но мы с ней пообщались, и она у меня как-то даже не спросила, а сколько это стоит, а как, а чего. И мне было как-то неудобно ей это сказать, сколько и чего стоит, и вообще нужно ли мне какие-то переводить денежки. И получилось так, что я им дала информацию, то есть я им передаю свой опыт, и он, естественно, у меня опыта разного нет на сегодняшний день. У меня он один и тот же, то есть я иду по своему алгоритму, по чувствованию и так далее, и тому подобное. Да? Вот. И э, через два дня девочка, которая оплатила мне вот час консультации, она мне написала такой отзыв огромный, она говорит, Свет, я вообще не ожидала, говорит, вот то, что, говорит, ты мне сказала, я все говорит, прописала в дневнике то, что я ей сказала, я все отследила, дальше я отслеживаю, вот уже прошла вторая неделя, и она говорит, у меня, говорит, максимум было два-три сухих дня, говорит, это максимум, в течение, говорит, уже, наверное, год или двух. На сегодняшний день после нашей с ней консультации, она говорит, у меня, пошел, у меня пошли седьмые сутки, вот она 8 суток первые свои провела, 8 суток, она из них как бы вышла из сухих дней, но она говорит, я не за жором вышла, я ничего, я настолько, говорит, осознанно, говорит, провела эти восемь дней, я настолько осознанно вышла из сухих дней, я говорит, настолько, говорит, словила состояние автономии, говорит, я знаю, что это такое, я больше не пойду в сухие дни, я пойду в автономию, я знаю, что это такое, и она сейчас по новой заходит. Да. А та девочка, которая э, с которой мы прообщались час сорок, без оплаты. Я через три дня после этой девочки, через два дня после этой девочки с ней списалась, я говорю, как успехи? Она говорит, ну, то, что ты мне сказала сделать, мне как бы некогда. Я потом тебе еще позвоню. Вот. И я поняла, да. Тут уже без слов, без комментариев. Да, no коммент, согласна. А, самое что удивительно, это работает кругом. <coughs> а, это работает не только в нашей работе, на себя работает также дома, а также на работе, в общении, в отношениях, да? То есть, когда я ценю свое слово, я, то есть я четко уверена в том, что я ценную информацию даю, то, что я знаю, что я говорю. Можно говорить совершенно подобную чушь, и тебе никто в ответ ничего не скажет. Я просто поправлю, ты немножко некорректно выражаешься, но тебя понятно, и люди с большим откликом, вниманием будут тебя слушать. Да? И появится результат твоих слов. И твои слова, они будут давать хорошие события, действия и результат. То есть наш путь... Наши слова, которые простраивают, сопровождают наш путь, всегда дают плоды, постепенно. Но на автономии эта обраточка прилетает моментально. Вот. И что удивительно, когда мы себя не ценим, мы замечаем, что у нас не складывается разговор, у нас не получаются переговоры с кем-то, да, общение, у нас не получается донести до кого-то информацию. Мы видим вокруг себя, что есть люди, которые не воспринимают нас, потому что мы не ценим то, что мы делаем, мы сомневаемся в себе, нет глубокой ценности себя. И тогда пространство автоматически дает ответ, ага, значит, ты себя не ценишь, значит, то, что ты делаешь, это ну, неправильно, да, это твой выбор, твое решение, и идет отражение тебя. И потом нечего удивляться, что в твоей семье тебя никто не принимает с тем же самым сухими днями, с автономией. Это тоже я вот проходила внутри в себе. Это легко заметить, когда происходит на, вначале непринятие, отсутствие ценности себя. А потом ты начинаешь вовлекаться в это. Вот. И после вовлечения, когда ты полностью осознал, да, не сомневаясь, что ты идешь правильным путем. Мой сухой последний вот этот перерыв, меня мамочка потрогала по спине, погладила. Мамочка, которая армянка, которая любит кормить и выражает любовь через еду, да, она сказала, «Так что ты у меня ничего не ешь? Какая ты у меня молодец!» Я прям, я прям удивилась, у меня глаза на лоб полезли. Вот такие моменты надо проскакивают, да, то, что она говорит, «А я вот, там представляешь, сутки почти не хотела курить» для меня самой так удивительно я наблюдала за собой она наблюдала за собой то есть это говорит да, уровень когда не я за собой наблюдаю когда мое отражение меня начинает наблюдать за собой когда не я принимаю себя а мое отражение принимает себя то есть тот человек который принял мою ценность он принял ценность себя как мое отражение и получил максимально результата то есть он отразился, я отразилась в нем, и у него все идеально получилось. Это опять же, вот про ценность обратно возвращаясь денег и услуг. Повторюсь, когда я себя принимаю, то идет автоматически принятие моем отражении. То есть я принимаю, понимаю, что стоит именно ценность какая, да, здесь, и идет автоматический отклик. Но когда потрачена моя энергия, она взаимовыгодна, потому что если не проплатить, да не потратить обоюдное количество энергии, обоюдное количество заботы, любви, как у нас бывает с близкими, да они нам платят энергией, потому что деньги – это тоже энергия, то, соответственно, этот человек, если мы полностью к нему как-то относимся, со всей открытостью даем себя и ценим себя, то у него идет откаточка, брешь и пуля в затылок, либо в спину, и у него все может порушиться, и разрушиться, потому что он просто вывалится с вашего пространства, так как есть ценность себя, а там а, вы не наш, получается, этот человек не нашел отражение, мы не нашли отражение в нем, вот не произошла состыковка. И здесь нужно не думать про то, что может что это я не так делаю, да осмотреть, наблюдать со стороны, как ценность отражается в общее количество людей, ценность себя, и а, тогда а, происходит перепрописывание, да, программа перепрописывания всего окружающего мира вас. Люди, они фильтруются реально на те, которые себя ценят и не ценят. И получается, вроде как находишься в одном городе, да, но Разномыслящие люди могут не встречаться, не пересекаться, потому что есть четкое убеждение, что вот у меня это так, но у другого человека так. Это же как Марс и Венера, они же не стукаются, но они несут пользу один и другой, правильно? Вот. Поэтому за каждым выбор принимать свою ценность, да, отказываться от нее, откатываться от своих результатов, значит, да, и все время бодаться с этим непониманием, для чего мы делаем ценность себя. И самое что интересно, Свет, согласись, когда происходит ценность себя, ощущение, что какое-то напряжение уходит. Хотя, казалось бы, напряжения не было, а вдруг откуда-то происходит еще больше погружения в релакс, такое счастливое состояние, что, ну, наконец-таки, как будто бы я вот дотронулся сам до себя. Я вот это с этим, наверное, вот сравниваю. Когда приходит ценность себя, да. я дотронулся до себя, и у меня вот счастье, не именно за вот ценность, которую получаешь от людей, а что да, я справилась, я приняла, я смогла, и меня человек услышал, у него будет стопроцентный результат, вот. И такое прям состояние, я дотронулась до себя. То есть я прошла это состояние. Это днище, это дно, когда идет непринятие а, этой ценности. Я еще могу сказать, что вот это вот принятие, когда ты себя тотально принимаешь вот особенно вот в состоянии автономии это настолько становится твоим естеством, что оно распространяется просто вот все захватывает вокруг тебя и это состояние оно просто необычное то есть когда я например там голодала была на сухих днях была в какой-то краткосрочной автономии то я могу даже вот сказать по своим детям то есть они у меня прекрасно знали что Например, когда они заболеют, нужно убрать еду, чтобы организм быстрее справился, чтобы там что-то подкорректировать, нужно облегчить состояние еды. Они у меня там знали что я, например, что я там кушаю, что не кушаю, когда я не кушаю. То есть для них это была своеобразная такая состояние игры переменчивое. Сейчас, когда я вот в этом тотальном принятии себя вот этом вот состоянии автономии настолько поменялось все вокруг настолько мое окружение вот это вот при, приняло моё состояние что у меня я смотрю по своим детям у них начали пропадать э, вот эти вот э, детские или вот у меня старший ребенок у него сейчас начинается переходный возраст но он настолько его становится он, он его настолько принимает естественно, то есть глядя на меня, он может, когда его что-то раздражает, если вот, если он раньше там мог что-нибудь там психануть, еще что-то, ну, подросток, то сейчас он абсолютно спокойно, он говорит мне, мам, поехали покатаемся. Да, у меня также. Мы тоже приближаемся к переходному возрасту. И мой старший сын, он более разумно начинает распоряжаться своим временем. Точно так же. Так, а меня слышно? У меня что-то как-то, как, как отключился телефон. Да, да, дорогая. Слышно, да? Вот. А начала про сына как раз говорить. А, попробую. Выставить. Вот то он сейчас настолько вот в тотальном принятии не только меня, моего образа жизни, но и себя, и это так, настолько вот это вот становится гармонично, то есть у меня что младшие, что старшие, они становятся как, как будто бы на другой виток спирали своего жизненного пути. Они настолько в принятии каждого момента, то есть если раньше, например, они там могли сказать, там, ой, дождь, нечего делать, то сейчас они могут со мной сидеть, смотреть в окно и, не знаю, размышлять там о каких-то планетах. И я понимаю, что вот это вот именно принятие себя, принятие моего окружения, они приняли себя, приняли свое окружение. И вот это вот тотальное... Принятие именно как э, отсутствие обесценивания себя и своего окружающего мира. То есть оно выражается вообще абсолютно во всем. Когда ты начинаешь ценить э, себя, то, что с тобой происходит, то вот эта вот она ценность, такое ощущение, что это как, как вирус, который заражает все вокруг. И настолько у тебя становится вот это все вокруг тебя многозначительно настолько оно становится важным, что ты вот в этой важности у тебя даже не получается себя принизить. То есть ты настолько вот в этом вот, не знаю, там шикарном, восхитительном мире живешь, что ты даже не можешь себе позволить того, чтобы, обесценивая себя, ты обесценишь все вокруг. И тебе от этого даже становится как-то нелепо. Это вообще такое состояние, это просто восхитительно, мне кажется. Это все понять и принять. Я вот еще дома подбирала, пока ты говорила, и просматривала, знаешь, как будто пространство ⁇ это состояние чистоты. Это состояние, когда ты уходишь от иллюзий. Уходишь от иллюзии о том, что ты что-то там неполноценный, что ты там а, что-то еще не можешь дополучить и так далее То есть ты проходишь дно ты четко понимаешь, что в этом мире люди да и этот процесс мира он еще создан из взаимообмена этот взаимообмен происходит энергетически регулярно То есть когда нет взаимообмена да то соответственно происходит затор пробка. Да? И при отсутствии взаимообмена, э, вернее, при присутствии взаимообмена, хочу сказать, когда есть ценность у меня и есть процесс взаимообмена энергии, а у этого человека отсутствует, да, то он вываливается с нашего пространства. Он, получается, не отражает его планомерно. Да? Вот. И эти иллюзии они как бы чистые они распространяются как дым как туман на других людей вот, и они погружаются становятся более спокойными более спокойный ум то что происходит у детей да? это не вопрос денег это вопрос именно ценности себя у меня также со стар да. он стал более ответственным и более ответственным маленький да, ребенок это сказывается на поведении, на работе их, с учебой. Это их работа. Мы всегда говорим, детки, выходите в сад и в школу, это ваша работа, да? И здесь вообще отсутствуют какие-либо проблемы тогда у детей. У детей, у которых отсутствуют проблемы в садике и в школе, таких, ну, практически нет, меньшинство. Это почему? и в внутренние, родители, да? Это от ценности себя происходит. Вот почему происходит. То есть... Но есть такой момент, чтобы к этому прийти, нужно проработать свои границы. То есть прорабатываешь, где ценность моя, а где ценность другого. Чистота взгляда, иллюзия уходят, да. И ты осознаешь, что мне это легко дается, я легко это дам, а это не мое, и ты легко это отпускаешь. Ум не включает свое эго. Вот эта чистота иллюзии, вот это перетягивание каната оно позволяет взглянуть еще глубже, чем на тот момент, что деньги это зло, что благодарность это зло, что деньги благодарность это разные вещи. Нет, именно здесь должно присутствовать понимание того, что это внутри живет в нас, и позволить этим границам выстроиться. Вот это мой огород, и я за ним всегда следила, да, за своим огородом. И если я его отдаю, да, то я могу растратиться так, настолько хорошо, да, когда мне становится неприятно, и мои плоды уже перестанут быть полезными, они перестанут давать пользу. Человек не получит, как твоя девочка, пользу да, на консультации, этой, потому что она ценность не проявила. Вот. И, соответственно, внутреннее состояние наше начинает возмущаться. Мне нужны ресурсы для того, чтобы продолжить ухаживать за своим огородом, да? Здесь никакого ограничения сознания нету. Это взаимообмен энергиями идет. Вот. И да, человек, он по своей сути, даже когда автономен, он становится постоянной энергией, да, частицей энергии, столбом энергии, да. который создает эту энергию. То есть в чем разница? Да? в обычном человеке и в автономном организме, то, что человек включает ядерный синтез, холодный синтез ядерного реактора, такого да? сердце вырабатывает много энергии, кровь, как печень, очень хорошо очищенная кровь, и она сама вырабатывает все витамины, вот, именно печень, и мы сами производим это. Но чтобы наше пространство было чистым, мы не позволяем сюда зайти э, другим, которые находятся в иллюзии, в непринятии себя, автоматически, потому что мы себя принимаем. И они автоматически отсеиваются. И когда вот с этим потоком энергии мы ее создаем, да? когда мы чувствуем отсутствие ценности, когда мы чувствуем э, э, отсутствие ценности себя у других людей, вот, то если раньше э, момент, когда я не принимала себя и свою ценность, я могла сконфузиться, как-то да, подумать, что-то здесь не так я делаю, то сейчас есть спокойное, просто отпускание. Ну, значит, не сегодня, в другой раз, и не с тобой. Это не про меня, это тебе нужно, а не мне. Моя ценность нужна тебе, потому что я знаю, что я максимально могу дать результат здесь. И это четко прорисовывает очередь к тебе, как у меня с массажами у меня, как только появляется свободное время, оно максимально забивается, потому что люди получают в короткие сроки максимально хорошие результаты. По той причине, что я прям вот, ну, с такой любовью, с такой внутренней проникновенностью отношусь к тому, что я делаю. И я ценю, я знаю, что эти небольшие вещи, которые я делаю по времени, массаж в теле именно, это как телесопрактик, простраивающий рельсы, фундамент для текучести, более легкой, тонкой энергии. И все сразу простраивается. И я понимаю, насколько это серьезно и глубоко. Я совершенно спокойно заявляю ценники, говорю, ребят, да это вообще еще просто, ну, даром, правда. То, что я делаю, просто я как бы с большой любовью отношусь к вам, и я знаю ваши границы, да. Поэтому я могу кому-то сделать меньше, кому-то больше ценник. Но по сути, я ценю себя так, настолько, насколько я ценю свой результат. Вот я сама к себе. Я вообще ищу человека, который могла прийти и получить тот же комплекс упражнений, тот же комплекс массажа, чтобы не сделали, да, да проработали мой любимый копчик, мой таз. Это вот такое. Ну да, вот после того, как ты сказала, сколько бы, во сколько бы ты себя оценила, я когда сидела, и я слышу постоянно о своих детях, что они говорят, «Мама, таких, как ты, больше не существует. Ты такая у нас умная, такая красивая. Ты знаешь ответы на все вопросы». И я потом, когда начала, думаю, думаю а вот если вот в начале своего пути, когда я только начала даже не автономить, а искать способы излечения от своей болезни, я понимаю, что если бы на тот момент мне попался бы такой человек, хотя бы приблизительно, как я, я бы уже в том состоянии, не впихая в себя столько гормонов, я бы уже на том, на том уровне сознания, даже не на таком, который у меня сейчас, да, где какую-то информацию я получила, какой-то свой жизненный опыт, опытное знание ко мне пришло, я бы, наверное, на тот момент даже заплатила такие деньги, которых, которых я сейчас даже не могу озвучить. И я это прекрасно понимаю. И после того, как я вот это вот осознала, сколько бы я заплатила себе за свою консультацию, ты знаешь, у меня очень много людей, которые ко мне просились, они как-то само собой вот ушли, потому что, видимо, я им даже ничего не озвучивала, но, видимо, вот настолько вот эта вот энергия сработала, что я именно готова дать вот такой пласт информации, который не все могут на сегодняшний день его даже принять. Вот это вот так осознала я после именно того, о чем мы с тобой поговорили. И когда ко мне обратился мужчина, буквально два дня назад, наверное, я ему сказала, «Да, вот у меня будет столько-то времени свободного, и вот столько-то вот я готова у вас принять». И после того, как мы с ним прили и какую отдачу от него… За, сколько я сделала, сколько я ему дала эмоций и знаний, столько же и он мне дал. И когда он мне заплатил в два раза больше, чем я ему озвучила, и он мне сказал, говорит, Свет, не надо, возьми лучше. Ты говорит, вот мне говорит действительно, ты столько дала, сколько говорит я просто не ждал. Я, конечно, выложу потом попозже немножечко его отзыв, он у него очень коротенький. Я не выкладывала, потому что, не знаю, там с матом. То есть там такой позитивный, классный отзыв, но он просто весь напихан матами, что он в таком был восторге. Но там настолько, настолько я после него прочувствовала, думаю, ну, ну вот действительно, вот мы настолько вот обесцениваем себя, мы э, живем вот этими шаблонами, да, как нас учили там вот дети 70-х, 80-х годов, других годов не знаю, не буду брать, да? А, как нас учили, деньги ⁇ это зло. Богатые, они все боры. Вот. И все в таком духе, то, что хорошая информация, она должна быть, если это правдивая информация, она должна даваться без оплаты. То есть добро, оно приходит в легкости и в такой вот... А, а, без, без денег, то что это должно... Все, что приходит с деньгами, — это зло. Деньги — это грязь, деньги — это зло. И вот эти вот наши шаблоны, вот эти вот наши программы, после них выстраивается целая-целая череда твоих вот этих вот неудач, неудачных наработок, неудач, неудачных опытов, за которые ты потом цепляешься, думая, что вот это так оно и есть. Но ты даже раскрутить не можешь, почему это, откуда это взялось. А когда начинаешь, копаться в своем надсознании, подсознании, когда ты начинаешь вот эти вот пласты поднимать, это очень хорошо поднимается на автономии, после седьмого, девятого дня это очень хорошо все всплывает. Почему это очень сложно автономить так долго? Потому что когда ты начинаешь вот это вот видеть, тебе это очень сложно принять. То есть ты с этим жил столько лет, и к тебе это настолько приросло, Тебе приросли те люди, которые так говорили, ты с ними был много лет согласен, а теперь ты понимаешь, что это не так, и это отпустить действительно очень тяжело. Это, это вот ты просто отрываешь с корнем некоторые моменты некоторых людей, некоторые свои восприятия, некоторые свои прожитые годы, ты просто их, получается, вырываешь, потому что это было не то. И Это очень тяжело. Это действительно вот эти вот пласты, когда... Они поднимаются, то блин, но ну с этим надо работать. И если ты один с этим работаешь, то это действительно тяжело. Поэтому ты немножечко откатываешься назад. Но это правильно. То есть ты должен дать себе время немножечко, чтобы у тебя устоялось, это немножечко сделал как хорошо, проработал ситуацию, пошел дальше. И поэтому это классно. Вот те люди, которые проводят марафоны, те люди, которые проводят длительные марафоны, это тоже классно, потому что ты прорабатываешь это не только сам с собой, ты прорабатываешь это с наставником, со своим, со своим куратором это прорабатываешь. Ты, он видит то, чего не можешь увидеть ты, чего не хочешь увидеть ты, я бы даже так сказала. И это, да, это настолько вот колоссальная помощь, это настолько вот классно. И я видела, что тебе писали… Там какая-то тетенька тебе писала, что она тебе несколько вопросов в директ задала. И еще мне написали вопрос. Не знаю даже, как на него отреагировать. То есть мне задали вопрос, говорят, готов, готовы ли вы взять небольшую команду из человек пяти, 3 пяти и работать с ними в течение полугода. Я не знаю пока, как реагировать на, на такое предложение, то есть полгода. Э, я, конечно, спросила, что имеется в виду, что значит вот эта проработка, это полгода быть полностью в автономии, либо полгода идти к автономии, либо полгода э, очищать свое сознание и прийти к какому-нибудь. То есть да, вот э, это полгода, это должен быть какие-то… Э, Критерии того, что, что люди хотят получить за этот промежуток, достаточно длительный. Вот. Не знаю, написали ли тебе еще вот по этому поводу. Вот хотелось бы тоже у тебя это уточнить, узнать и вообще, как ты относишься к такой информации. У меня просто женщина спросила: очень понравились ваши эфиры, откликаются у вас все, что вы говорите, когда будут ваши марафоны. Я очень хотела бы участвовать в марафонах. Уже дважды записали мне. Я говорю, мы только сегодня mm -hmm. об этом. Вот, у меня сейчас девочки, которые у меня в чате присутствуют, вот смотрю, пишут, давно спрашивают про мои медитации. Я делаю еще медитации очень глубокие. И кто любит делать, проводить медитации, добро пожаловать, пишите в личку. Провожу медитации именно на уход вовнутрь в себя, потому что, оказываясь внутри в темноте в себе, а да, в состоянии, в центре себя, мы находим свой свет. Мы находим свет, свою осознанность, мы ее раскручиваем, увеличиваем и даем ей путь в жизнь. И от таких медитаций происходят колоссальные изменения в жизни, наполнение, выздоровление. Вот. И знаете, что натолкнуло меня, на какую мысль ты сейчас говорила? Времени мало, я, pardon, не смотрела, когда ты начала. А, о том, что мы говорим сейчас про любовь к себе. Насколько я люблю себя и ценю себя. Вот именно состояние Порхании принятия принятие ценности себя это часть именно большая часть этого вопроса о любви к себе и когда это присутствует никто не скажет в округе что ты что-то не так сделала потому что есть полная ценность себя будет все так как ты хочешь то есть вот это вот дно граница переломно, да, где ты ищешь свою границу ты проходишь и ты понимаешь что на самом деле, вот я думаю, да, сравниваю сейчас в голове, облако, оно дает жизнь. И облако, когда не дает воду, оно считается безжизненным облаком. А когда облако не дает жизнь, когда оно не наполняется. А почему оно не наполняется? Потому что облако не производит дождь. Это цикличный процесс ценности. Ценности, которая распространяется, правильно сказала, как вирус, оно распространяется в округе и замыкается и становится твоей атмосферой, твоим окружением, твоим окружающим миром, твоей планетой. И ты здесь живешь, и ты автономен здесь. Ты цикличен. Ты ценишь себя, люди вокруг ценят себя, и у всех все хорошо, и это происходит уже на автомате, потом уже автономно. Вот. Но с большой любовью к себе и к другим людям на одинаковом уровне. Потому что дерево не может, давать, не, может не давать плоды. Но если дает плоды, то оно должно а, поливаться кем-то. Да? Дерево должно быть в уходе. И ему также должна течь энергия. А как это происходит? Это происходит взаимовыгодно. Да? То есть дерево упало, там сгнило, витамины получило, и все это пришло. И здесь, соответственно, у нас такая, такой же обмен энергии, ценность себя происходит тогда, когда я понимаю, что я циклично, что я могу прийти к себе, к такой же, как к себе, получить то же самое. И насколько я могу это получить, за какую цену, как я могу оценить слова, которые я говорю, насколько важные вещи я говорю. Именно ценность своих слов а, дает возможность а, отклика других на твои слова. И тогда другие будут ценить и уважать вас. Это мы не только про деньги, мы говорим про уважение, про любовь к себе. Я поняла, это именно вот с этим тоже очень глубоко нужно прорабатывать и доносить до людей. Вот. Да. Еще я не... не мы с тобой, по-моему, хотели провести эфир по страхам. Да. И, по давай... по, по потому что меня очень много спрашивали, что такое страх но это очень большая, обширная тема. И вот как в марафонах эта тема страха и принятия себя, любовь к себе, она обязательно будет, потому что без этих тем, ну, это просто все остальное, наверное, настолько обнуляется. Ну, вообще, ребят, я вам скажу так, что вот мне кажется, что вот мы родились здесь не просто… То есть мы родились из… Рождение — это жизнь. И поэтому чем больше мы говорим о жизни, о познании себя, о принятии себя, о любви к себе, то есть ты — это есть окружение. Принятие себя, любовь к себе — это любовь ко всему окружению, это видеть другие краски, это чувствовать другой аромат, это говорить с другим, други, с другим человеком другими словами. То есть это ты настолько наполняешься сам своей любовью, что готов ее просто разливать на все окружение и на других людей. И это так классно, и об этом нужно обязательно говорить. То есть э, у нас люди почему-то очень любят говорить про, э, про что-то плохое. То есть вот это вот ты сделаешь, будет вот такая-то плохая реакция. Вот это вот ты сделаешь, будет такой-то плохой ответ. Это Там, вот это сумма. вот ты сделаешь, будет вот это Пене. плохо. Человек выстраивает да. Пене, да. Значит, и настолько вот этот вот негативом, негативом, негативом, блин, ребят, если мы будем говорить о прекрасном, то есть у нас его, у нас изобилие прекрасного. И если мы будем его говорить, то мы будем о прекрасном говорить прекрасными словами, и над, нам это будет прекрасно прикрепляться. Да. И это настолько вот интересно, и вы увидите, что вот если ты там, ну, грубо говоря, если у нас да, основная тема автономии что если вы съедите огурец, мир не схлопнется от этого. Вы просто для себя вынесете какой-то определенный урок, который нужен вам на данном этапе. Проработка. В этом нет ничего плохого. Да. Человек выстраивает себе ограничения и отказ от чего-то для начала, чтобы познать себя. Потому что мы, мы есть дети Создателя, мы часть его энергии. И нас связывает всегда, я говорю, что… Что нас связывает с нашим Творцом? Вот буквально подумайте секунду две, уже в эфире мало времени. Люди начинают перечислять любовь, там что-то еще, да. Ну на самом деле, что нас связывает? Незнание. Мы живем в познании себя. Мы живем в познании себя через клеток, через свой опыт. Он через нас. Этот процесс цикличен. Это нормально, когда вы выстраиваете себе границы, да, мы их преодолеваем, мы придумываем себе новые какие-то там всевозможные преграды, да, турниры, марафоны мы проходим, но сила в том и важность в том, чтобы мы имели результат всегда и наслаждение, и углублялись в практике познания себя, в любви в себе, в ценности себя, вот. Да, да, да, абсолютно верно, абсолютно я согласна, потому что если нет познания себя, если нет интереса, когда пропадает интерес, тогда пропадает интерес к жизни, тебя не существует, то есть ты перестаешь существовать в принципе как объект, как субъект, как какая-то единый разум, как душа, неважно что, но интерес, именно интерес, интерес познания, интерес познания себя интерес познания через себя. Uh -huh. Это то, что нами движет, это и есть наша жизнь, да. Да. Ребята, на такой классной ноте давайте закончим. А наши ограничения, правда, и страхи простраивают э, такую модель жизни каждого из нас. И отказ от них очень важно научиться, это, ну, в общем, научиться этой поведе, манере поведения, отказывать от своих страхов. И мы этому будем не раз касаться, своих эфиров. Я не знаю, насколько растянется эфир да, про страхи. Можно будет много рассказывать, примеров приводить. Но полноценно научиться этому можно будет только на марафоне, правда. Потому что там и практики идут, и общение, и передача опыта. И опять же начала эфир с того, что наши макрофаги имеют излучение, имеют определенное сознание. И мы как бы делимся своими микробиотами, микрофагами. И правда, когда общаешься вот с тобой света, после этого не, еще больше углубляешься в практику автономии. Мне также говорят там после работы да, с ними, что вот там я дольше не ем, я прихожу к вам на йогу не потому, что ничего не могу, потому что я именно у вас получаю эффект потом неедение сутками. Вот. И это передается именно через свечение, через энергию, опыт. Да, можно просто прочитать, а можно принять это с энергией и сразу передать опыт энергетически. Потому что знание это теория, а практика это сила. Это уже опыт. Это и есть знание. Опыт это и есть знание. Давайте до следующего раза, да, Светик? До страхов, да. <связательно> до ограничений, до следующего эфира. Всем любви, всем изобилия, да. всем блага. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное. Светик, люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.